Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Мы живем в Испании уже 6 лет, и все это время я с большим интересом изучаю испанскую кухню. До ближайшего относительно крупного городка, 50 тысяч населения, Примерно 15 километров, но даже и в этом крупном городе самый лучший, самый крутой торт, который можно купить там в обычном магазине или кондитерке, это какой-то ужас с постсоветского прошлого. В стандарте это пара коржей с толстенным слоем масляного крема, белого или шоколадного. Присыпано какао, может быть, и все. С точки зрения кулинарного искусства, наши окрестности, просто какая-то жуткая дыра, застрявшая в позапрошлом веке. У моих операторов тут недавно случилось день рождения, и они пригласили своих школьных друзей на пинтбол. Ну, всякие закуски мы там сами приготовили, бутер быстренько построгали, а в качестве сладкого вынуждены были заказать частным образом у одной русской девушки очень красивые, очень вкусные, классные муссовые пирожные. Потому что, повторюсь, в магазине купить такого просто невозможно. Так вот, угощали детей и их родителей этими пирожными, и одна испанская мама, восхищенная неземным вкусом этих пирожных, допытывалась у нас действительно ли это постер с То есть... Типичный русский десерт. То есть испанцы в нашей дыре понятия просто не имеют, что творилось в кондитерском мире последние четверти века. Это одна сторона вопроса. Вторая цена. Стоили такие маленькие пирожные дорого. Прям. Конкретно дорого. Одна маленькая штучка 5 евро. Хотя готовить все это дело самостоятельно не настолько сложно и совсем уж не так дорого, как ходит покупать готовые изделия. К тому же я знаю, что многие подписчики, попробовав делать домашнюю колбасу, открыли для себя новый бизнес. Их домашнюю продукцию прекрасно раскупают друзья, знакомые и уже не только знакомые. Так вот, классная современная кондитерка – это еще один замечательный способ поправить свое финансовое положение. Сегодня буду готовить мусовый шоколадный торт на шоколаде, в шоколаде под шоколадом. Перечень продуктов и основные этапы готовки прочитайте в самом конце, а сейчас приступим. Начну я с выпечки бисквитного шоколадного коржа. Яйцо, сахар, соль надо, прогревая на водяной баню, сбить до бела. Ну, не до бела, но до плотной такой светлой пены. Важно перегреть, чтобы яйца не свернулись. Как только пен получено, кладу сюда масло, шоколад, ванильный экстракт и перемешиваю, сняв с огня. Перемешиваю до полной однородности. Ну, отлично. Теперь сюда отправляется вода. Перемешать и пусть постоит минутку. Муку надо смешать с разрыхлителем. До однородности. И можно замешивать тесто для бисквита. Хотя я забыл кофе заварить. Как тут поживает моя ароматная смесь? Отлично поживает. Кофе надо смешать с яично-сахарно-шоколадно-масляной смесью. И вот теперь замешиваю тесто. Ну, муку надо высыпать по частям, чтобы комочков не получилось. Так, кстати, духовку уже нужно нагреть до 180 градусов и форму подготовить. Подготовка проста. Лист бумаги пойдет на дно и фольгой прикрою, чтобы не расползывалось ничего. Боковые стенки надо смазать маслом. И можно выливать тесто. Выпекаться будет примерно 25 минут. Верхний и нижний нагрев. Приготовление тортов такого типа складывается из нескольких этапов, которые можно очень сильно разнести во времени. Поэтому наготовьте сразу целую кучу таких коржей, упакуйте каждый отдельно и заморозьте. И когда вдруг соберетесь приготовить торт, вам заморачиваться с выпечкой не понадобится. В морозилке вас будет дожидаться готовый бисквит и не один. Сквид готов, надо его отделить от стенок. Впрочем, они были смазаны маслом, поэтому все очень легко отделяется. Так, ну а вот, когда он остынет, останется разрезать его на две части. А теперь готовлю шоколадный мусс. Сначала залью желатин холодной водой минут на 10-15, чтобы он разбух. А к шоколаду добавлю сливки и растоплю в микроволновке. Можно и на водяной бане топить. Шоколад очень легко... Перегреть микроволновки и испортить. Поэтому грею маленькими импульсами по 10-15 секунд каждый. Перемешиваю после каждого прогрева. Выше 50 градусов греть нельзя. Разбушка желатин прямо вот в этой воде разогреваем в чтобы он разошелся быстрее. И теперь его к шоколаду и перемешать до однородности. Так, а сейчас нужно сразу два дела сделать практически одновременно. Во-первых, приготовить сироп, а во-вторых, сбить яйца. С сиропом все просто. Вода и сахар, и греть до растворения. С яйцем еще проще разболтать. Как только сироп готов, то есть сахар полностью растворился, тоненькой струйкой выливаем его в яйца при непрерывном помешивании. Если бухнем сразу весь, не взбивая, желток свернется. Смесь от горячего сиропа хорошо взбивается. Отлично. Можно, кстати, и ручным венчиком все взбить. Потратить, так сказать, сначала калории, которые вы потом, поедая торт, восполните. Вот такая смесь нам нужна. К шоколаду ее и до однородности. Так, а теперь уже в другой посуде нужно взбить сливки до мягких пиков. Они должны быть очень-очень хорошо охлаждены. И еще момент. Для мусса очень важно, на мой вкус, не перевзбить их. Сначала на маленькой скорости делаем, затем ускоряемся. Вообще лучше не сбить, чем перевзбить. Ну, так уже достаточно. А теперь смешиваем все вместе. Аккуратно. Ну все, мусс готов, и можно собирать торт. Дно формы затянул пищевой пленкой. Теперь вниз... Один корж. Обратили внимание, да, я форму раздвинул так, чтобы размер кожа был меньше по диаметру, чем диаметр торта. Это для того, чтобы боковые стенки были целиком из мусса, тогда они ровные будут. А чтобы еще ровнее были, закрою их пленкой. Это специальная кондитерская. Если вы такой еще не обзавелись... Просто смазываете стенки формы сливочным маслом и наклеиваете на нее бумагу для выпечки, жалко такую вощеную, к ней точно ничего не приклеится. Вообще, кстати, вот все вот эти кондитерские штучки, типа и шоколад промышленный, не промышленный, а профессиональный, он, во-первых, дешевле, во-вторых, маленькими каплями. И все вот эти вот ленты и формы можно найти в многочисленных магазинах, интернет-магазинах для кондитеров. Там все это есть. Ну или на Алиэкспресс ищите. Выливаю половину мусса сюда. И сейчас минут на 10 в морзилку, чтобы поверхность слегка схватилась. И вот смотрите, сейчас уже поверхность легко удержит второй корж. Отлично. И остатки мусса сюда. Все процессы завершил. Его нужно отправить в морозилку минимум на 4 часа. Я на всю ночь отправлю. Завтра закончу. Немного подумал и все-таки накрыл пленкой в контакт этот торт, чтобы было проще поверхность выровнять под будущую заливку. Продолжаем разговор. Сегодня нужно торт разморозить, покрыть глазурью и съесть. Впрочем, съесть его можно и завтра. С глазурью все очень просто. Желатин опять-таки заливаю холодной водой минут на 10-15. А сахар надо растворить в воде и сливках. Перегревать не стоит. Растворился сахар и достаточно. Теперь какао сюда и перемешиваю до полной однородности. И тут надо постараться. Смотрите, какая красота. Отлично. Все, снимаюсь огня. И растворяю здесь желатин до полной однородности. Можно даже и блендером пройтись, если руками лень. Только лучше это делать так, чтобы не спинуть глазурь. Ну все, она готова. Процеживаем, чтобы от пузырьков избавиться. И накрываем пленкой в контакт. И даем остыть до 28 градусов. А, на самом деле, такая глазурь прекрасно хранится. Ее можно остудить, убрать в холодильник, и пусть она там стоит и до морковного заговывания. Когда понадобится, вытаскиваете, разогреваете в микроволновке до тех же 28, хорошенько перемеживаете, можно даже блендером пройтись, только опять же, чтобы пузырьков не нахватать. И используете. Остыло. И вот только сейчас можно доставать торт из морозильника. А раньше ни в коем случае нельзя. Он же холодный, на нем моментально появится конденсат, и тогда глазурь очень плохо ляжет. Существует два основных способа сборки таких тортов. Либо его верхушкой вниз собирают, то есть верхняя часть окажется вот эта. Либо верхушкой вверх, как я в этот раз. Когда собираешь верхушкой вниз, то корж нижний кладется сверху. И получается, что основание торта при заливке получается очень ровным и гладким. Это хорошо для тех тортов, которые нужно оставить ровную гладкую поверхность. Если сверху что-то еще нужно украсить, то можно его так собрать, как я. То есть я немножечко поленился. Сейчас на этот противень, на подставку, я поставлю торт и оболью его глазурью. Глазури буду лить много, она будет проливаться. И чтобы ее не потерять потом, ее можно и второй, и третий раз использовать, я застелю дно противня этой пленкой пищевой, чтобы... Всю оставшуюся, слившуюся с торта глазурь можно было легко собрать и повторно использовать. Вот так. А в качестве подставки использую тарелку. Перевернутую. Ну, все готово. Приступаем. Выливать глазурь нужно быстрым и уверенным движением. Действительно быстрым, это важно. лить медленно, торт-то ледяной, она быстро схватится и получится некрасивый наплыв. Видите эти капли? Просто так их снять не получится, не потянут за собой боковую поверхность. Показываю. В чайнике кипяток. Нагреваем лезвие, насухо вытираем и снимаем лишнее. Пользуйтесь. А теперь торту надо таять. внутри-то Можно ставить его в холодильнике на несколько часов. Но перекладывать на блюдо лучше сразу. Мне уже не терпится разрезать и попробовать. Вот хорошо, делось секунды пройдут. Резать надо также горячим сухим ножом. Так, Такой мощный запах шоколада. Просто обалденный. М -м -м. Нежнятина. Насыщенный вкус вот этого бисквита шоколадного. Он еще с ванилью. Очень нежный, прям тающий во рту мусс. Как облако какое-то. И вот этот вот глиссаж сверху, он тоже шоколадный. Сочетание совершенно обалденное. Если вы любите шоколад, готовьте сразу несколько коржей, замораживайте лишние. Я думаю, за там, две недели вы, наверное, раз в 5 этот тортик приготовите. Потому что если коржи уже у вас готовы, то все готовится быстро. На мус уходит от силы там, полчаса. же тоже надо побольше сделать. Вот того количества, что я приготовил, хватит, наверное, еще и на второй э, торт залить. Просто маленьким количеством заливать не очень удобно. Вот, поэтому приготовьте раза в два больше глиссажа. И э, весь оставшийся, потом собирайте, оставляйте в холодильнике, прекрасно хранится. Еще момент. Сейчас я еще один кусочек возьму. Очень вкусный торт. Mm. Что касается бизнеса. Я посмотрел на цены на такие торты в Москве. На мусовые торты. Они начинаются примерно с полутора тысяч за килограмм веса. Я заглянул в интернет-магазины, которые доставляют продукты. Вутконос заглядывал. Посчитал, сколько денег уйдет на такой торт. У меня получилось 803 рубля. Торт весом 1,9 килограмма. А если брать шоколад и сливки, это самые дорогие составляющие этого торта, в специализированных магазинах для кондитеров, там, где профессиональный шоколад продают, он просто в больших упаковках, в каплях продается, там по килограмму по 2,5, и сливки по килограмму сразу, то цена за весь этот торт составит 675 рублей. То есть 355 рублей за килограмм. Сравните. Полторы тысячи продают за килограмм и 355. Мне кажется, это отличная маржа для домашнего бизнеса. Короче, готовьте, осваивайте это дело. Зарабатывайте и будьте счастливы. Огромное спасибо за компанию, за дизлайки, за лайки, за репосты, за ваши советы благодарен. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!